полетели тогда полетели так туда летят короче но <плево> а, ну тогда давай ближе налево а сейчас что, свернем ближе? туда окей okay. а вот как закончится а мы давай тогда в начало почему я че Почему я так упал? Не знаю, да, надо нормально приземляться. Ладно. Ну конечно, блять. А вот этот стук, который дается на четвертой уровне? Да. Да, да. Давай, давай. Я ещё двоих убил. Да. Стоятка. У нас баги есть ещё. Ah! Нет, вообще нет. Сука! Не, он сел, не ловит сел Но его и нет да. помнишь как себя вон как -то? <laughs> ну да Da, da. One, one. Ah, да не, сейчас, колен, не играй в война. Просто посиди, подожди где-нибудь. Бля, вывалился. Его из бара. О, кор, блять, не нахуй. Походу, с бани, но выгнали его. Ну да, или, или спали Хавей, хавей аптечку Не успеешь Блин Успеет, успеет От него не убудет. иду. Спасибо вам, ребят. Жду вас на канале на своем, мистер Габи Шоу. Всем goodbye, леди Джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и всем всем удачи.